Привет, меня зовут Юля. Наш старый хостел сгорел, и поэтому мы к холодам строим новый. Он будет из глиночерки. В интернете очень много красивых фотографий, и мы решили, что хотим себе такой же. У нас нет никакого опыта в строительстве глиночерки, кроме того, что мы вычитали в интернете. Поэтому, если вам тоже интересно, приезжайте к нам. Каркас будет из осины. Из осиновых бревен мы сложим основную часть постройки, а в промежутках будет, собственно, глиночурка, стены будут из глиночурки, 40 сантиметров. В качестве чурок мы используем ольху, которая у нас навалом, Мы ее напилили на двухметровые бревна, окорили. Сейчас на подсыхать немного, потом мы напилим на 40-сантиметровые чурки, замесим глину и все это сложим. Глина у нас полно, мы копали пруд, там прекрасная глина, мы ее уже проверили. Приезжайте к нам, экспериментируйте и приобретать новые опыты вместе с нами. А ошибки будем расхлебывать мы, а вам достанется только опыт и отдых на природе. Наш старый хостел наконец-то сгорел.